Настройка терминала Quick. Здравствуйте всем! И сегодня мы рассмотрим некоторые новые фишки, которые появились в седьмой версии терминала Quick. Хотя версия уже вышла достаточно давно, тем не менее многие еще пользуются шестой версией. И сегодня я расскажу об одной фишке, ну, которая на 100% должна дать толчок, чтобы уже избавиться от шестой и перейти к седьмой. Кстати, седьмая версия работает очень стабильно, уже и надежно первые основные баги были исправлены. Что же нового появилось в седьмой версии квика? А появилось вот в последних версиях седьмой квика то, что теперь инструменты могут автоматически перестраиваться на новые контракты. То есть старые фьючерсы, фьючерсы автоматически заменяются новыми. Вот смотрите, перед нами сейчас настройки трейдера, настройки, которые вы можете скачать, заказав Заказав их на нашем сайте в разделе демо, находится это здесь, раздел демо, находите форму, первая форма заказ демо роботов для Quick, вторая для MT5 и третья форма это автозапуск терминала Quick и настройки трейдера. Вот здесь вы можете эту форму заполнить и у вас придет ссылка со всеми инструкциями как все это где скачать и установить. Давайте теперь еще раз запустим терминал Quick и я покажу, что происходит. Берем, запускаем демо-версию. У меня работает автозапуск Quick, поэтому она сейчас загрузится и логин пароль ведутся автоматически. Вот все, терминал сейчас подсоединяется. И смотрите, вот вы видите у нас старые контракты. Это вот СИУ-7. Сейчас я вам покажу. Вот СИУ-7, это старый контракт, который истек. РИУ-7. Все эти контракты истекли. Что может делать КВИК? Вот он при запуске вам говорит, 5 инструментов истекает срок обращения. Заменить их новыми? Я говорю, да. Он показывает инструменты, которые нужно подлежат замене. Нажимаем заменить. И смотрите, автоматически у меня все контракты меняются. В текущей таблице параметров. На графиках. стаканах. То есть это фишка, которую, ну, просто супер как не хватало в предыдущих версиях терминала Quick. Это ставит ее наравне, данный терминал ставит наравне с терминалами там западными, там типа Ninja Trader, которые это уже реализовано там уже несколько лет, если не десяток лет назад. И вот теперь такая фишка появилась в терминале Quick. Поэтому кто еще на шестерке работает, ну, я просто рекомендую, советую, что переходите на семерку. Ну, просто очень удобно. Что еще сегодня хотел показать? То же самое, смотрите, вот э, такой график, сейчас вам покажу, как сделать, редактировать. Вот смотрите, у нас график рубль-доллара, но можно сделать редактировать, нажать добавить, и можно добавить в это же окно новый график, то есть новый инструмент. Вот давайте добавим сейчас сюда RTS, RIO7 сюда добавить, выбрать и добавить применить окей но естественно он не торгуется поэтому здесь пустое место вывелось то есть это он уже экспирировался еще раз закроем терминал Quick. опять его запустим терминал сейчас автоматически подключится и вот два инструмента истекает заменить новыми я нажимаю да и смотрите он мне в этом же окне риу риу 7 заменил на рис 7 то есть Сентябрьский заменил на декабрьский. Вот раньше такие окна, а чем они удобны? Он ну, Неудобно, что я синхронно здесь могу два инструмента сравнивать. Вот я вижу, да, сишка падает, ришка растет. Я могу им одновременно менять таймфрейм на двух инструментах. То есть это очень удобно, когда графики выведены в одном окне. Графики, которые я хочу сравнивать и которые хочу анализировать одновременно. И раньше, чтобы такой график перестроить, его при помощи якоря, как я рассказывал уже в предыдущих видео, перестроить на новый контракт было очень сложно, потому что при помощи якоря все инструменты сбивались и оставался только один. А вот теперь новая фишка квика позволяет вот действительно создавать такие графики, где, например, не два инструмента, а, например, 4-5 инструментов, и автоматически квик будет переводить их на новые контракты. Поэтому всем вам советую Этим пользоваться. И еще могу сказать, давайте про опционы расскажу. Так, э, добавить, э, загрузить закладку из файла. Давайте вот загружу закладку опционы. Вот здесь у меня появилась э, доска опционов. И вот такая фишка, просто пользовался старой версией. Может быть не замечал, может быть уже и э, раньше это появилось. Что вот здесь вот сразу можно поменять контракт. И сразу меняется базовый контракт, меняю, и сразу у меня меняются все, соответственно, опционы нового базового контракта. Вот переход тоже э, осуществляется в один клик, ну и плюс еще Quick это все делает, соответственно, автоматически. И что здесь я увидел, подсвечивается центральный страйк. Может быть, такая вещь не сильно принципиальная, но вот подсветка центрального страйка мне очень понравилась в новой версии. И я выражаю просто респект разработчикам терминала Quick что они сделали большой шаг вперед. Спасибо разработчикам терминала Quick. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал YouTube. Буду всем благодарен, кто поставит лайк за просмотры. Спасибо за внимание. До новых встреч.